Всем привет, с вами снова Денис и канал Поехал по кухне. Друзья, пару дней назад увидел на просторах интернета ролик короткий о том, как прикольно можно пожарить яйца. Решил попробовать. Фишка в том, что прежде чем жарить яйцо, его нужно полностью заморозить. Я это сделал вчера чуть больше суток, яйца полежали в морозилке, не полностью заморозились, даже немножко лопнули. Сейчас мы его, наша задача снять с него луску. Наверное, для этого надо опустить воду. И попробуем. Да, отделяется в принципе достаточно легко. Даже очень на удивление. Вообще классно. Никогда так не делал. Ролик увидел первый раз, загорелся. Реально загорелся, захотелось попробовать. Это на самом. импровизация. Я не тренировался, признаюсь честно. Вот такое вот яйцо в замороженном виде, кто не видел. Я тоже вижу первый раз. Так, и теперь нам надо его разрезать на дольки, конечно так, интересно получается, ух ты, удивительно. Вот, так, вот таким образом разрезалось. Оно уже такое ощущение, что оно вареное. Так, э, сковородка у нас нагрелась. Мы сейчас быстро добавим сливочного масла. И нам надо в срочном порядке наши вот, яйца отправлять, чтобы они не сильно отморолились. Ну и жарить мы будем по классике. дисками, чуть-чуть помидорок добавим, Сейчас посмотрим, как получается у нас. Не уверен, что вот с этими краешками что-то выйдет, но я их тоже добавлю. Так, это тоже не надо, это тоже не надо. Так. Добавим сейчас наши сосиски. Специально взял маленькие, чтобы оформление было красивое. Два черика пополам. Ну и зелень мы потом в конце добавим. Так чуть-чуть подсолю. Вот видите, маленькая яичница удивительно. Так, я сейчас заберу машин. Помидорки тоже можно забрать. пережарились в принципе это блюдо уже можно кушать без яиц и так уже достаточно симпатично получается но мы попробуем дождаться нашей личности Так, ну в принципе мне понятно все с ними. Большое я трогать не буду. Будет оно слишком долго растап растапливаться. Возьмем маленьких. Сейчас будем украшать. Друзья, наша яичница поджарилась. На удивление поджарили все пять кусков, даже те, которые были толсто порезаны. Вот такая вот красота получилась маленькие и представляете одно всего лишь лицо и почти на всю сковороду очень даже симпатично сейчас мы это все дело украсим ну, вот как-то так наш резьбон Сосиски. Дорки. зелень Такое. Чуть -чуть. Как вам завтрак? Прикольный? Я сам удивлен, если честно. Замороженное яйцо буквально там пять минут назад было полностью заморожено. Сейчас оно прекрасно лежит на тарелочке. Особенно парень вам обращающий. Берите на вооружение и удивляйте своих дам. Им понравится. Это 100% оперативно. Очень красиво и, я думаю, очень вкусно. Извините, что руками. казалось Все, всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем общаться и будем делать вкусные ролики. Все, всем пока.